Про Александра я узнала от подруги. Она сказала, что возможно сборка позвоночника. А так как у меня проблемы, например, с детства, я сидела неправильно за уроками, писала много, и у меня плечо вот это вот и вообще весь позвоночник был кривой. Я ходила с корректором спины, но он не помог. И вот спустя время я прихожу к Александру. После первой сборки стало легче, было немножко неприятно в зоне шеи, так как она у меня искривлена. Спустя буквально 5 минут эта неприязнь прошла и было замечательно, потому что кровь, кровь прихлынула к голове, наконец-то можно было дышать спокойно. Вот. После второй, третьей также все. Все лучше и лучше. Теперь спину держу прямо. Удобнее, ничего не болит. Могу спокойно засыпать.